всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу о новом интересном проекте проект называется dominant chain это киберспортивная у нас монета получается криптовалюта довольно такие интересная идеи данного проекта скажем так синхронизировать криптовалюту и киберспорт как видите да вкратце здесь обещают допустим, сыграли в игру своей командой, против другой команды, выиграли и получаете приз в криптовалюте. Также, то есть, это будет очень активно развивать киберспорт. Игроки смогут на этом хорошо зарабатывать. Ну, а мы как э, инвестора, нам тоже интересно о том, как мы сможем здесь заработать. Я особо углубляться не буду в этот момент, как э, будет сейчас на данный момент заработать платформа, когда она будет запущена, скажем, в такие тонкости. Нас сейчас больше интересует, как мы сможем на стадии, скажем так, разработки проекта на этом моменте заработать и заработать неплохие деньги. Но, как видите, здесь причина инвестировать данный проект. То, что криптовалюта и киберспорт очень активно развиваются, прям гигантскими шагами. С каждым днем все больше, как говорится, и курс. И проектов новых и по киберспорту турниров ну в общем это самые сейчас два популярных направления которые они решили соединить в одно единое в общем ребята что у нас здесь получается у нас здесь есть а, мастерноды ноды до да, пост три уровня мастернод это получается бронза серебро и золотая сейчас мы к этому моменту подойдем ну, как бы я вас уже особо огрузить информацией не буду. О том, что это децентрализированная там, платформа, все у них защита там хорошая. Как бы вы уже в курсе. В основном это как бы стандартная информация по проектам. А что у нас тут? Алгоритм Quark, Opos Мастернода на бронзу 800 монет, на сервер 2000, на золотую 4000 монет. Видите, вознаграждение мастерноды от 10 до 64%. То есть у нас это будет плавающая такая. И для поста всего-то надо для старта 100 монет. У них, как видите, выделено 2 миллиона 700 тысяч монет на продажу. То есть можно будет купить абсолютно любое количество монет себе. Но минималочка у нас здесь соточка выходит. И намного удобно здесь все у нас организовано все сделано, потому что купить мастерноду можно просто нажать здесь. Сейчас я вам чуть позже это покажу, как это все делается. И, кстати, не только в Биткоине, а в многих криптовалютах, вы видите, не принимает, там эфир, да, шайткоин. ну то есть самые топчики, самые популярные. Здесь у нас идет, получается, высота блока, там какая награда идет. Мы особо в это углубляться не будем. Сейчас рой так хороший, так что мы еще и на, и на этом сможем заработать. 18-й год у нас уже в пролете. Но то, что они обещали, то они выполняют. Я, в принципе, за проектом следил. А, и то, что у них написано, скажем так, в дорожной карте, они это постепенно выполняют. Что для нас самое интересное, да, это мы ждем листинг на крупных биржах и запуск платформы посмотрим как именно когда уже будет рабочая версия платформы также э, запуск турниров по dota 2 это тоже интересно так что будем ждать я думаю во второй, третий, четвертый там, квартал особо сейчас там не стоит залетать нужно идти все время постепенно как запустится с платформа пойдут биржи уже значит все хорошо тогда можно уже и больше больше скажем так суммы больше средства инвестировать в данный проект а, в общем что здесь на проекте есть белая бумага кошельки я думаю вам даже нет смысла показывать потому что кошельки как везде стандартные настройка по мастернодам вы у нас уже как свои пальцы знаете как это настраивать То есть за две секунды там ничего сложного нету а, в принципе купить монету тоже не составит труда я думаю вы выбираете сколько вам нужно монет, там 1000, хоть там 5000 монет собираетесь брать. Все автоматизировано, все через сервис автоматически вы просто выбираете. Любой валюте вам сразу выбивает цену. То есть тут это купить буквально одну минуту займет. Так, что еще? У нас еще есть темка на Bitcoin Talk. Довольно-таки уже много просмотров по данной теме. Также пишут комментарии. В основном неплохие отзывы о данном проекте. Ну всем интересна платформа и биржа. Это сейчас самое желанное. Так что будем следить за проектом. В принципе, точно такая же информация, как и на сайте. Немного вырезанная версия, как при анонс небольшой. Больше информации лучше получить на самом сайте. Ну, так что здесь как бы нам уже больше делать нечего на биткоин толк. И мы уже есть у нас листинг на мастернода онлайн. Как видите, средняя стоимость монеты примерно около одного доллара. Это по курсу сейчас по пресейлу. А, так что ждем, когда у нас появится биржа. Все будет работать стабильно. Так что с этим вроде бы у нас все хорошо. С проектом разобрались также залетайте в Discord я все ссылочки оставлю в описании там в основном все движуха я оставил там Discord Telegram всегда можете пообщаться с разработчиками для особо крупных инвесторов я думаю будет интересно там перестать файлы на GitHub но ну, это уже как было вам стоит за этим наблюдать кстати что-то Microsoft онлайн какую-то ересь показывает быть такого не может в общем, какая-то у них здесь, видимо, ошибка, сбой. Но я думаю, эту проблему скоро решат. Но пока на этом все. Так что давайте, мужики, поддержите канал подписочкой, лайком. Пишите свои комментарии, что вы думаете по данному проекту. Ну а пока у меня все. Скоро будут новые видосы. Всем удачи, всем профита, всем пока.